все-таки с позиции эзотерики что же такое все-таки высокая духовность высокая духовность человека с позиции эзотерики это возможность наработать качество человека который называется исключительная доброта почему дома тираны для того чтобы воспитать в вас состояние доброты почему у вас болезни потому что часто злились болезни образовались на кого на себя на людей на кого-то Людей так воспитывают, что они потом говорят, «Я, не, я очень добрая, это моя проблема, теперь я буду для всех сволочью. Это, знаете, один и тот же процесс одних и тех же людей. После этого ты сволочь, дело только времени до того момента, когда тебя жизнь поломает.